Так, плюсики пошли, замечательно. Значит, звук есть. Тема нашего вебинара, как я уже писал ранее, вы узнаете, как получить товары или услугу по оптовым ценам, и как получить доход от партнеров в сети, не прикладывая к этому никаких усилий. И напоследок, как съездить в Таиланд причем съездить абсолютно бесплатно. Вебинар транслируется в онлайн, поэтому из-за различных причин могут быть сбои в трансляции. Это часто связано с потерей целостности пакета. Поэтому, когда звук или изображение не подгружается, просто обновляйте окно вашего браузера. А также я рекомендую оставить активным только одну вкладку. Если у вас открыто несколько вкладок э, с вебинаром, закройте ненужные, тогда не будет эффекта эхо. Это понятно. Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, замечательно. Я попрошу, кто первый раз присутствует на нашем вебинаре, поставить десяточки в чат. Познакомимся с теми, кто сегодня впервые будет слушать о компании Синтера и системе авторекрутинга Global Шарп». Если вы только начинаете знакомство, напечатайте в чат цифру 10. Замечательно. И я продолжу. Итак, друзья, напишите в чат, то с каких городов, то с каких стран, для общего понимания, так скажем, охвата масштаба нашего бизнеса. Так, ну пока люди пишут, я транслирую вебинары в солнечной Болгарии и обращаюсь к вам с теплым Черноморским Гер из города Бургас. Карелия. Замечательно. Так, ну продолжим тогда. Почему монета наша монета будет популярной и востребованной. Первое. На монету SSC будет, можно будет покупать любые товары любые услуги. Причем покупать по оптовым ценам. Да еще с хорошей скидкой. Приведу пример. Приходите в автомобильный салон, продается машина. Для людей, у которых есть кошелек с монетой SSC, а у нас такой кошелек появится буквально на следующей неделе, этот автомобиль и любой, любой товар, любая услуга будет продаваться с хорошей скидкой. Такое стало возможно благодаря нашей монете. Заключаются умные контракты, где производителю выгодно продавать товар большими партиями, сразу получая деньги за свою продукцию. Не нужны лишние траты,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 Наша с вами машина времени. Чтобы понять выгоду, приведу еще один простой пример. Возьму для наглядности цену на всем известный биткоин. Сегодня, скажем, один биткоин стоит 80 тысяч долларов. Цифры привожу лишь для примера. Монета FSC 2 доллара за монету. Делаем следующее. Смотрим данные из дорожной карты на официальном сайте Синтера. В четвертом квартале этого года SSC будет стоить 15 долларов за монету. 15 делим на 2, получаем стоимость 7,5 раз. Теперь тысяч курс биткоина умножаем на 7,5, получаем 60 тысяч долларов. Биткоин, конечно, будет стоить 60 тысяч, но только не в этом году. А у нас есть шанс увеличить свой капитал только на разнице курса в 7,5 раз, это уже в этом году. Партнеры, купившие SSC в начале старта токен сейла, уже сделали 100% увеличение, только лишь на разнице курса. Купил дешево, продал дороже. Партнеры, поставьте, пожалуйста, в чат, плюс кто уже увеличил свои вложения. Ну вот плюсы пошли да только на разнице курса это уже сто процентов увеличения соответственно если любой товар любую услугу можно будет купить много дешевле огромное количество людей будет искать возможность приобрести монету SSC, си синтера шеринкой и тут почему монета будет стоить очень дорого ограниченный выпуск Огромный дефицит монеты и, соответственно, высокая цена. Только 15, ну вот было 15 это на основной токен сейл. Сейчас э, сделали, э, еще выложили в общественную распродажу 2 миллиона монет и все. 17 миллионов э, монет на всех жителей планеты Земля. И каждый мечтает товар дешевле, чем его продают в рознике. Вот представьте, какой будет курс э, за нашу монету, скажем, через года три. Поэтому огромный спрос после ее популяризации и выхода в общее пользование. Соответственно, для нас это как сгорять назад в прошлое и купить битву смешные 2 доллара. Вся информация есть на официальном сайте, ссылки дам в заключительной части нашей сегодняшней встречи так монету можно заработать вот как здесь на этом э, слайде э, показано быстро много и очень много быстро я уже приводил пример купили э, скажем Сегодня по 2 доллара, продали завтра за 4. Увеличили в несколько раз свой капитал. Много. Тут речь идет о СДПО с контрактами. О нем я расскажу чуть позже. И очень много. Строим партнерскую сеть, используя автоматическую систему Global GlobalShark. Геннадий 110%. Замечательно. Значит, про Global Shark. Родной отец, который создатель системы Global Shark, лидер, у которого огромный опыт построения тысячных международных партнерских групп, и нам несказанно повезло, что мы работаем с ним рядом, это Александр Каченко. Александр всем нам помогает, еще непосредственно своим советом. Но ну, а система Global Shark связки с Синтерой это миллионы долларов у кто решил использовать эту замечательную систему так ну с этим слайдом понятно переключаемся так так вот этот ну, тут э, из слайда показано, что вот 1 апреля был старт, 15 миллионов монет на общественную распродажу до 30 мая. Теперь мы уже это подтверждаем, что это уже прошлое, это уже прошло. 2 миллиона монет у нас есть возможность купить для тех, кто еще... Э, не приобрел монеты, рекомендую это сделать по этой смешной цене. И те, кто подключается, то же самое, покупайте монеты. Э, монеты сейчас 2 миллиона э, продается по цене за одну монету 1 доллар 5 центов. Это цена стабильная до момента распродажи. Как только распродажа закончится, откроется основной маркетинг цена уже будет, цену на монету будет уже диктовать рынок. Так. Ну, сейчас я не скажу ничего нового, и каждый из нас сталкивался с тем, что очень маленький процент людей проявляет интерес к незнакомой для себя в данное время теме. У него что-то там в голове своем, это что-то ему пытаемся рассказать но человек не готов к этой информации которую ему другой человек пытается донести и чтобы донести суть приходится вывернуться наизнанку и даже в этом случае не гарантирован результат совсем другое дело когда на связь с нами выходит человек который уже знаком с темой уже изучил маркетинг прошерстил интернет удостоверился в правдивости данных, может быть, уже и зарегистрировался, и оплатил, и вышел на связь с нами, лишь только для того, чтобы... Так, я не тот слайд включил. Так, сейчас я покажу, как выглядит главная страница сайта. Ага, не туда, не туда. Так, вот здесь. Вот так вот выглядит главная страница. Это партнер, который только-только пришел, настроил свой кабинет и вот загрузил туда свою аватарку, поставил свои ссылочки на сайт Синтера и на сайт GlobalShark. Вот на данном слайде мы Видим, как выглядит э, вот, личная страница вашего личного сайта. Что для этого нужно сделать? Там все инструкции на сайте, все это есть. Любой может разобраться, выполнит просто простые действия, там, о которых я уже рассказал. Что такое? Это сайт воронка с высокой конверсией, с обучающими видеороликами, вот с такими вот презентациями партнерские чаты, где решаются конкретные задачи, личный тренер-консультант, который скорректирует правильность ваших действий, статистика там на сайте ведется и самое главное – трафик. В VIP-зоне подробнейшим образом показано как в детской раскраске, просто в картинках предоставлены рабочие проверенные сервисы с качественным трафиком. Выполнить дубликацию очень просто и, главное, результативно. В общем, можно заработать быстро, много и очень много. Вот, чтобы заработать очень много, нам и нужна наша система авторекрутинга и построения партнерской структуры. В этом нам и поможет система, и уже не, не поможет, а уже помогает система Global GlobalShark. Давайте вкратце познакомимся с маркетингом компании. Так, маркетинг переключаю я. Так, ага. так. Ну, вот тут я вкратце уже рассказал. Стартовал, значит, токен цел 1 апреля. 15 миллионов плюс 2 миллиона токенов дополнительно. Первое направление это из Это. Когда вы берете более-менее большой объем по условию компании от 1000 монет и замораживаете их на умный контракт на минимум на год. Выводить эти монеты можно начиная с 12 месяца по 20% от суммы. Например, положили 1000 монет и начиная с 12 месяца можно выводить по 200 монет в 12 месяце 200, в пятнадцатом, в восемнадцатом по 221 и в конце второго года, в двадцать четвертом месяце вывели полностью сумму. За это компания будет а, делить до 7% между теми людьми, которые будут холдить свои монеты в СДПО с контракта. Это первое направление. А, следующее, а, вот здесь мы видим, использование в этой системе. Что тут? Что это, о чем это говорит? Это э, можно тратить свои монеты в магазинах, в онлайн-магазинах, э, офлайн-магазинах, э, тратить на промо э, и так далее. Там будут выставляться э, товары э, на промо. И вот эти вот монеты мы можем уже тратить, э, как вот я говорил, э, хорошими скидками с актовыми, ну вот, э, можем тратить в, в своей вот этой экосистеме. Но самое выгодное и ради чего мы здесь сегодня собрались, это основной маркетинг – хэтчмайнинг с продуманным до мелочей и самым выгодным бинарным маркетингом. Для тех, кто решил получить просто пассивный доход от своей инвестиции, в есть и такая возможность до 20 процентов без приглашений, без продаж чисто пассивно получая процент за свою инвестицию так следующий слайд продажа токенов цена уже известна здесь значит на этом слайде э, показан первый день вот, когда э, один токен стоил 1 доллар Значит, в один раунд продается, продавалась сейчас уже эта история. Продавалась по 500 тысяч монет. И на 1 апреля это было 500 тысяч долларов. Ну, сейчас уже цена где в районе 2 2,05. И такое же количество монет уже стоит гораздо больше. Сейчас, значит, мы, компания выложила на общественную распродажу 2 миллиона токенов, это вот так 4 раунда, но по цене 2.05. Цена за монету меняться не будет, будет действовать до момента распродажи и входа уже в основной маркетинг. Вот основной маркетинг стартанет и уже цена будет другая. Так. Ну, идем дальше. Бонусы. Да, вот для тех людей, кто разобрался уже, понимает выгоду, может воспользоваться, к примеру, купить более 5000 монет. Получить за это минус 2,5%. Более 10 тысяч монет. Получить минус 5%. И более 20 тысяч монет. Минус 10%. Шикарное предложение. Тут все видно и понятно. Приобрели монеты от 5. Получили скидку. И так далее. Чем больше покупаете, тем больше скидка. Также на слайде показана временная линейка. Как раз на момент токен-сейва. 10 линий глубина от 6 до 3%. Скоро нам объявят, когда мы сможем войти в основную программу пейдж И там уже будет очень жирный, очень выгодный маркетинг, куда мы с вами все и перейдем. И эта линейка продолжит работать и дальше. Она не вместо, а в дополнение к основному маркетингу. И эта временная линейка перейдет к нам дополнительно. С одного объема, который мы сейчас делаем, мы уже получили сейчас по этой линейке. И плюс, когда закончится токен сейл, мы с этого же объема еще раз заработаем по новому маркетингу. С одного объема несколько раз будем иметь деньги. Очень выгодно, друзья. Выгодно заходить сейчас, выгодно заходить и потом. Но, э, как, как сказать, кто успел, того и тапки. Так, переключаем на следующий слайд. Так, вот этот. Так, ну вот здесь вот мы уже видим основной наш маркетинг. Здесь уже, конечно, я покажу возможности посерьезнее и совершенно другие деньги. Как только закончится токен сейл, распродадут вот эти 2 миллиона токенов, мы узнаем, каким образом мы будем переходить в основной маркетинг. Итак, у нас есть с вами 4 пакета. Новичок, партнер, лидер и вип. Месячный бонус до 20%, начиная с первого дня. Без приглашений, без продаж. Вы инвестировали определенную сумму денег и зарабатываете до 20% на пассиве. Далее прямой бонус. Ну, о всех этих бонусах я расскажу дальше. Из этого слайда тут абсолютно все одинаково. Прямой бонус 8% по всем пакетам, бонус за активность, есть парный бонус, есть бонус за развитие и 100% личный объем. Разницы нету, переходим к следующему слайду. А вот здесь уже мы видим, что есть определенные лимиты. Мы имеем возможность в неделю выводить не более чем 50% от суммы своего депозита. пример вы вошли в основной маркетинг со 100 долларами, и в этом случае у вас недельный лимит на вывод всего 50 долларов. А по своей партнерской сети вы заработали, ну скажем, неприлично много, но уперлись в определенный лимит. Что мы ну, будем делать? Мы будем реинвестировать заработанные средства и увеличивать свой депозит тем самым увеличивая свой лимит на конверсию. Что за конверсия? Доход мы получаем в долларах, а выводить средства будем в монете SSC. Заработанные доллары мы конвертируем в нашу монету. Лимит на прибыль. Тут все ясно. На новичке 100 долларов это от 500 до 5000 долларов, ну и на VIP от 60 до 300 тысяч долларов долларов с максимальным недельным лимитом в 25 тысяч долларов. Наткнулись в лимит, увеличили свой депозит, все средства, которые накапливаются в течение срока контракта, возвратны по окончанию года вместе с телом депозита. А также их можно тратить на товары из линейки промо, о которых я говорил до этого. Лимиты – это очень выгодно для каждого. Каждый, вошедший в основной маркетинг, в конечном итоге, благодаря этим лимитам, выйдет на вид пакет Вошли в основной маркетинг со 100 долларами, стали активно использовать систему и обеспечили себе, и <coughs> на всю жизнь себя обеспечили. В таком маркетинге просматривается долговременность проекта. Все только в самом начале и уже так серьезно просчитано. Для людей, которые будут зарабатывать на пассиве, вложив энную сумму денег, в эти лимиты, скорее всего, не укрутятся ну, не, а не укрутся. А вот те партнеры, которые будут строить структуры, данные лимиты гарантированно выведут их на увеличение дохода. Так, ну, переходим к следующему слайду. Бонус за активность. Это, так скажем. Так, на вопросы я отвечу обязательно, но в конце, в конце встречи. Так, бонус за активность. Это, так скажем, абонентская плата за партнерскую сеть. людей, которые решили воспользоваться системой Global Start и строить свою партнерскую сеть, причем строить ее без проблем и на автомате. Чтобы получить этот бонус, мы будем платить, так скажем, абонентскую плату 50 долларов каждый месяц эти деньги будут полностью расходоваться между нами 10 линий по 10 процентов заплатили 50 заработали на этом виде бонуса в разы больше сумма выплаты по этому виду бонуса зависит от количества партнеров в вашей сети чем больше сеть тем больше размер выплаты по этому бонусу она так и называется бонус за активность Пользуйтесь темой шар и зарабатываем гораздо больше, чем вы заплатили за активацию этого бонуса. Парный бонус. Ну, это наш самый выгодный бинарный маркетинг. Самые большие деньги мы с вами будем получать по этому виду бонуса. Этот бонус дает нам возможность получать 10% процентов. С бесконечной глубины со стороны с худшим показателем. В бинаре нет ограничений по линиям, мы зарабатываем хоть с миллионной структуры. В бинаре есть перелив. Сейчас я простыми словами расскажу, как это работает. Условия закрытия квалификации это вход партнера в основной маркетинг, а он начинается от 100 долларов. Каждый партнер, который приобрел монету и вошел в основной маркетинг, выполнил свою э, бинарную квалификацию. Получается, э, P2P, э, это people to people. Э, каждый человек, э, значит, вошел в основной маркетинг э, от 100 долларов. В общем, есть две ноги, левая и правая. Э, левая команда и правая команда. Одного человека вы поставили влево, второго вы поставили вправо. Ваши люди вошли в основной маркетинг, в В этом случае вы закрыли свою бинарную квалификацию. Только тогда вы имеете право на данный бонус. Нужно закрыть бинарную квалификацию и выполнить условия вход в хэтч Если проще, то один человек пригласил двух. Те два пригласили тоже по два и так далее. 4, 8, 16, 64 и так далее. Каждый человек проходит бинарную квалификацию, помогает своим партнерам, человекам, которые тоже входят в основной маркетинг и, соответственно, проходит бинарную квалификацию. Ваш проплаченный человек попадает другому человеку нижестоящему, и этот человек получает с него доход и есть перелив. Так. А что такое худший показатель? Для простоты понимания возьмем двух партнеров, которых вы лично пригласили. Пример. Свою короткую ногу вы поставили человека, который приобрел, ну, скажем, тысячу монет. Переключили ногу. И поставили второго человека в ногу спонсора. Он ушел переливом в конец структуры. У этого человека, скажем, один человек перешел переливом от вас. И он также ставит одного влево, а другого вправо. Проходит бинарную квалификацию и помогает своему нижестоящему партнеру э, переливом. Строить одну ногу куда проще, чем строить две Помните, один пригласил двух, два, четырех, пи, ту, Идем дальше. Этот человек тоже приобрел тысячу монет. Эти люди ваши лично приглашенные, человек слева и человек справа, зашли в основной маркетинг, где будут получать до 20% каждый месяц в течение срока своего депозита. Допустим, на время входа в основной маркетинг Одна монета стоит 2 доллара. Умножаем 1000 на 2, получаем 2000 долларов. Цифру я привожу лишь для понимания. С этой суммы человек каждый месяц будет получать до 20% месячного дохода. И это 400 долларов. При равных условиях, если со стороны спонсора у вас один человек, у которого такая же сумма, Ваш доход по этому бонусу составит 40 долларов в месяц или 10 долларов в неделю. Как понять, что такое худший показатель? Это если у второго человека или группы людей меньшая сумма. Скажем, человек вошел в бинар суммой в 200 долларов. В этом случае ваш доход по этому виду бонуса в 10 раз меньше. Пример. В спонсорской ноге, скажем, 20 человек на сумму там 10 тысяч долларов. И если ваш лично приглашен, и, вот и среди вот этих вот 20 есть ваш лично приглашенный. а в вашей короткой ноге 5 человек, и сумма будет 5 тысяч долларов, вы получаете данный бонус 5 тысяч долларов. Бонус так и называется, парный бонус. В нашем примере 10 тысяч, 5 тысяч, меньше показатель – это 5000 с этой суммы идет 100 процентов 5000 в этом случае 5000 пара количество людей в группе не ограничено наша система global шар нам в помощь поставьте пожалуйста плюс в чат кому это понятно понятно замечательно идем дальше Так, что-то я тут перещелкал. А, перещелкнул mm. и не рассказал. Бонус за развитие. Что это означает? В вашей структуре есть активные люди, которые развивают партнерскую сеть, а также есть люди, которые никого не приглашают. Ну, им или некогда этим заниматься, или.. Э достаточное количество э, на депозите и люди просто инвесторы получают доход э, со своего депозита пример скажем купил человек 25 тысяч монет вошел с ними в хедж майнинг скажем на день входа одна монета стоит 2 доллара этот партнер получает до 20 процентов с этой суммы в этом примере человек получает мечный доход и это 10 тысяч долларов вы получаете бонус с этого дохода если этот партнер вашей первой линии вот тут видно по линиям бонус первые первая линия новичок 3%. процента новичок потом второй линии два с половиной и так далее вот на липе уже 02 процента но там уже юбка широкая и эти 02 гораздо больше сумма будет получаться нежели если вы на пакете новичок и получаете только 3-2,5% со второй линии. В общем, все партнеры увеличивают свои депозиты, добавляют своих новых партнеров. Это пассивный доход, С пассивного дохода ваших партнеров. Супер, правда? Великолепный бонус. Ну, и вот вкратце все, что я хотел на сегодня э, рассказать. Так, еще хотел э, по промо. Сейчас я включу э, клип, Посмотрите, клик, и я вкратце расскажу потом про промо. С нами эмоции, лидерские три в Саиланде. нет никаких средств. Ну, скажем, есть деньги у него приобрести какое-то очень-очень маленькое количество монет. Он приобрел, скажем, эти монеты и забыл. Вот не стал вникать в суть, не стал разбираться системой global shark В общем, такое часто бывает. Люди много ну, где регистрируются, потом забывают. Главное, правда, в этом случае не потерять пароль. К примеру, человек купил 100 монет и вспомнил про эти 100 монет, скажем, года через три, когда монета э, будет где-то в районе полутора тысяч долларов. А полторы тысячи долларов на 100 монет – это очень-очень приличная сумма. Но это вот через три года. Но вот если э, использовать систему Global GlobalShark, активно э, пользоваться этой системой, использовать систему P2P, то можно вполне реально, даже с небольшими инвестициями сейчас, приглашать партнеров, делать обороты. Вот э, на этом слайде вы видите, значит, лидерский ретрит в Таиланде Share Motion проходит 5 дней с понедельника по пятницу каждую неделю. И у нас, друзья, нет ограничений по выполнению вот этих условий. Скажем, кто-то сделал, выполнил условия там, за неделю, кто-то за месяц, кто-то за полгода. Но в любом случае, даже с минимальной суммы, любой человек выйдет на VIP-пакет от выполнения этих условий, этого промоушена, и человек собирается и едет в Таиланд абсолютно бесплатно. Вот первое условие 10 тысяч долларов личного оборота и 20 тысяч оборот структуры. Компания оплачивает проживание на вилле. Вот у нас уже лидер наш Александр Ткаченко уже съездил на этот ретрит, уже показывал нам видео, мы участвовали вебинарах прямо с Таиланда, смотрел там Александр, нам показывал все эти красоты, это все вполне реально, и все мы там, давайте будем знакомиться вот в Таиланде, выполнять этот сам, обогащаться сами, радоваться этому, и встретимся на Таиланде. Давайте вот на этом мы сегодня закончим, сейчас я вам скину Ссылки на white paper, на предварительный чат для партнеров. Те люди, которые пришли сюда по рекомендациям пригласителей, выходите на связь с теми людьми, которые пригласили вас на этот вебинар. Принимайте участие, подключайтесь. Сейчас я посмотрю, отвечу на вопросы. И на этом будем заканчивать. Те, кто еще не написал вопросы, задавайте вопросы, пишите. Так, чтобы зайти в хеншмонет, надо будет конвертировать монеты в доллары. Или мы заходим монетами по их данной цене. Нет. Значит, у нас есть лимиты на конвертацию. Мы, чтобы зайти в хедж конвертируем свои монеты в доллары, и у нас депозит лежит в долларах. Так, запись. Запись будет, запись будет. Так, скажите, что за голосование на сайте Синтера написано «Голосуйте за предварительную финансовую программу». Вот э -э, я тут маленько упустил из вида, э -э, но этот вопрос уточним и э -э, отвечу чуть позже. Дмитрий, э -э, можете выйти э -э, на меня э -э, по скайпу выше Лобанов. Сейчас я напишу свой... Я вам отвечу. Так вот, я отправил свой контакт в скайпе.